Гном поселился в доме моем. Он здесь хозяин ночью и днем. Он все решает, он всем рулит. Хочет, мешает, хочет, шалит. Выронил чашку, стул подпилил. Бросил бумажку, воду разлил. Стены покрасил вместе с окном. Боги, спасите мой милый дом. Гномик, гном. Разрушитель, гном домоед, съест телевизор завтра в обед. Ну а сегодня режет ковер, как же коварен, как он хитер. Гномик, гномик, это же мой дом. Исчезнет мой милый дом Все потому что гном живет в нем Что же мне делать, как же мне быть Гном отказался со мной говорить Гномик, гномик, это же мой дом